Опа, опа, библиотеки? Слаби, Ой, библиотеки. Опа. да? Это, это, это, это... Музей, музей, да? да а, что, Ник? Меж... Меж... Не, подожди, меж... ты, меж... где трупы? Музей, музей да? Подожди-ка, мне машина едет, аккуратно. Это Уже поехали, все. Смотрите, походу, первый Джейд, первый Джейд, походу, я по кому увидел. Джейд сейчас около трупа где-то, да. Yeah. А что у меня будет по Там что думаешь? Сейчас посмотрю. Ну у меня i восемь получается. Нет, ну не так смотрится. Так, ну что думаем? А почему никто вычу, Потому почему не что ты не найдешь? О, Лари году, вышел. Лари Нет, я не Что, а, да, ну, переходить? Ой, ебать. Ну, Лари, знаешь, мы 20 уже, 20. уже про... Прям я вот сейчас, видел... Как-то заходил? А у меня лаги были. Да мы тебя слышим. Кто убит? Я потом Это он всегда а, ну у него же есть Legendary Edition какой-то. Может я его сюда видел? Который что-то... Да, Хотя, мне кажется, я бы обращал внимание на какое-то издание. Короче, это Рокси. Короче, Рокси, это Рокси бежит да? ко мне, я стою на книжке, пытается меня убить, Рокси. Продажа к лунному новому Рокси. году. Ну, Чего? Новый год лунный, до 15-го. Или какого-то. Я что что увидел, Рокси ко мне подходит, свет резко выключается, я бегу и Рокси за мной бежит. Это дурак. Я не один бежал, ты бежал с Олей или ещё с кем-то, возможно это Фаззи сейчас пытается... Каким Олей, блядь, ты со мной бежал, ты за мной бежал, каким Олей? Шал... Где Оли сейчас валяется, где-то, нафига трус спрятал? Ой, фазе дебил. Короче, Чипи, ты же инспектор, да? Стоп, они а Оли разве? Чипи. Я друг по-не видел, я побежал вверх в музей. Фаззи, что ты сделал? Короче, Рокси, ну если Фаззи, судить по прошлым килам, ты бы не успел Чипи. убить. Я про эту говорю, афазичку Сам говорит, бывает, э, Рокси полки. с Соли бегал, сейчас уже Оли нету. Не странно, да? Я бегал не только. Ой, смысла нет. Да, да, да. Наверное, я все насрал. Бля, насрал, я, да. проебали. Ну, ну нафига ты на фази затеребанькал? Да я вылетел как Ну, что да, я, Стой, кто убийца? Кто убийца? Кто я? Кто я? А почему Лари, у